It hey go short days, long nights, we be gone till the morning. Yeah, they love it all night. Show me when I put it on. Hallways, porch lights, gotta keep the evil off. Oh me, oh my, I just be like, we be gone. Ten roll spliffs in a VIP, we don't do lines. didn't need a glow, 'cause we always been the cool guys. Beach tent, cooler with the drinks and the blue skies. Ray bands, fucking love like effort, though it's all mine, it's all mine. Yeah, that thing is all mine. Lil' Betty and yeah, she nasty, yeah, that girl is all mine. Ay, ay, так при workout 50 грамм несколько лежит тосты парочку штук и все, и наверное хорош. А вон там будет зал где расти и набирать, сушиться и все остальное. 10 минут и где-то там есть шавуха. Но мы походу решили на нее не идти, да? Я на... не знаю. За шавухой. а как ты хочешь думаешь там? Сколько там грамм жиров в одной шавухе? Да. По-моему, 40. 80. Какой 40? Подожди, 80 Фу. на две шавухи ты, по-моему, говорил. это на одну. На... 85 на одну. не не мы точно не идем за шавухой. 80 грамм жиров на одну шавуху? 85. 80, 80, 80 85, Это очень много. Что ты только что -то сказал? Здесь очень вкусные чизкейки. Сюда она вот тоже летает. Мне, кстати, Сусой это подсказал булочную. Их по Питеру сеть, Когда я был на схолке oh у него, это он подсказал. Он чистый топ глазурью с, с клубничными и чизкейками. Ну, вот пончики мне особо заходят, но чизкейк я просто люблю, все, что связано с молочкой. Вот. С сыром и если это сладкое. Это долина Пампа и набора массы. Ну или наборы жира. Тортики всякие, пончики. Ну, кстати, я не знаю, что-то мне пончики не особо вкатывают. Не, вообще, вот этот топ я Тебе знал... пончики? Я, да, вот это, я, люблю, такие. я не пробовал пончики ни раз в своей жизни до Москвы, когда последний раз там был. И вот я их там несколько штучек съел, и что-то как-то мне не особо. А что по саму сосед? Помню, они стоили в Москве, по-моему, 64 рубля. Тут 59 за 2. Это на 6 рублей дешевле. Стоп, за 2? 20. За 2. За 2 пончика? А, нет, стоп, 119. За а, нет, все, я тут уже думаю, нифига себе. Короче, как закидывают при варкауте стетта? Накидывают пачку Даритаса, Сникерс и кофейн с цитрулином сверху. Но здесь нет, да, что-то как-то здесь. Чтобы меньше было жира, я хотел взять, который... Запеченные, но их тут нет. Это есть! Это не это фигня какая-то. Это с маслом. Смысл накидывается. Сколько тут жира? Там, Там еще должно быть. 32. Это, это прилично. Завтрак был закинут успешно. Первое, то, что пьем, это сразу турки строг. Опять фокус на себе, по-моему. Как ты сказал, камера на меня. Здесь есть канцул это примерно 400... 400... миллиграмм, да, 400 миллиграмм рабочего вещества. Бью эту штуку уже вторую баночку, допиваю. По ощущениям, реально она бусит твою энергоемкость, энергоспособность. То есть, ты прям вот чувствуешь на тренировочке себя гораздо лучше. Как будто ты бахнул при воркаут, но ты не пил при и Если закинуть... Вместе с копином я как-то распробовал. Это просто это вынос. Мне кажется, надо сегодня именно так и поступить. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Все, закидываем. И такую штуку вы можете заказать по ссылочке в описании, потому что эта история реально работает. Ссылочка на торгистером в описании. Обязательно затестите, попробуйте, потому что, мне кажется, она должна входить в топ. Спортивное питание, которое реально работает Примерно где-то наравне с креатином И кофеином, где-то вот еще Я тестирую эти стройки Ну а, да, чтоб тебе стыдно было, если ты хочешь подожрать Не-не-не-не-не вот смотри, не у память. нас тут идет завтрак, но это не мой завтрак Это твой завтрак Да, смотри, нет, типа я вот это съем сейчас Посмотри, да. я съем творог, а потом из-за да. все вот этой движухи Типа, я отработаю, отработаю одну штуку. Ну и все, и забей. Не, и... ну типа, я бы там, может быть, конечно, это дофига выйдет. не знаю, какую-нибудь курицу, где нельзя, там, чисто. Никакую нигде курицу надо брать, это, это все фигня. Готовая еда, это фигня. Ты думаешь, фигня? Сто процентов. А если купить пашу творога, просто и славать, без всего? Зачем, если ты можешь просто съесть завтрак, потом съесть после тренировки, потом у тебя будет периодически голода, нет, но не скин сурин, будешь сжигать жирок. Потом придешь домой, покушаешь творог и просто, я умру. от голодания. Нет, просто закинь сейчас побольше чуть-чуть и закинь после тренировки чуть побольше и все. Посмотри, здесь творог... Сколько грамм белка? Короче, в общем, на завтрак получается 56 грамм белка. Вот, пушка. Годнота. Окей, номер один дилемма. Я забыл. Кросы. Я не буду что надо тренировать в носках. В носках можно. Ну, все, будем тренировать в носках. Я никогда не тренировал в носках, на самом деле, в зале. Ой-ой-ой, ну-ка, флекс, флекс, флекс, флекс. Флекс, за какой флекс? Ру. Самое топ, то, что респект залом вам, это вот кулер. Можно чисто не покупать воду, прям вот, как я обожаю кулер. Воровать воду <с> из зала. Причем холодненько. Плохо Единственное, если я чувствую макароны я чувствую прям такую такое ощущение что они не до переварились поля добрый день Здорово! Здорово. <связывающие> мы, мы <стали> 4 часа. Натуральные <связываем> <связываем> <Добравленные> тренировки, бро. <связываем> Они такие. К каждому залу делают, есть такая штука, обратная гиперэкстензия. Или экстензия, после как она называется. Короче, мы это мы максимальный респект. Мы тут важно стоп, по идея. Только тут фишка в том, понимаешь, что чел, который здесь борется, ему неудобно уходить под стоп, потому что он за этой штукой упирается. Это, прям кайф. Ты прям то хорошо можешь крутиться и под стол и все. Но это не час. сейчас, сейчас на нас чистый жим и гиперкзейдер. Хорошо заходит, прям бодрячком, бодрячком, и сделает свое дело. 80, да. 80 либо соточка. А, не, не 80. 80, да, 80. Ты гонишь? У тебя 100 лучше легче, чем у меня 80. Ну, я бы сказал, что это было прям легко, но нормально пойдет. Единственное, что, неудобно ее снимать, надо, чтобы кто-то ее подал по-любому. Почему? Ну, как-то расстояние здесь не слишком. И надо больше ногами. У меня, кажется, нет, я чувствую, как-то не чувствуется уверенность такой базой, прям под ногах, фундамента. Честно, я не знаю, мы будем, как мы будем жать, что потом горизонтально на, на раз. Музлой, будет вообще скайпинг. 140 там запас на 140 ребят куда куда просто, куда запас на 140 чем? запас на 140 я вижу 130 там точно будет что, сколько ты жал максимум 135 ну да, так-то мой разовый, мой разовый, это по моему 135, и мне кажется, что я сегодня пожму его. Конечно, не факт, но мне кажется, с турки строгом, с пеферинчиком, прямо оно залетит вообще мощно. Я думаю, 120, 130 и 130, 135 следующий. Так, ну сейчас сколько будет? 195, да? 195, yeah. да, да. Без ста. Так, твои комментарии. Все хреново. 90 на 1 получается. Это очень мало. Отправная точка это 90 на 1. Наклонный. Ага. 100%. Вот. Как думаешь, сколько я сегодня пожму? 140. 140. Вот это будет 5, кстати. Так, 135 килограмм на штанге, это мой прошлый пиар. Жел я его где-то год назад, может быть, даже больше. И сейчас я просох, вешу уже гораздо меньше, тогда я весил, по-моему, 105 и что-то в этом стиле. А здесь я вешаю 94, получается, утром, с едой в животе все такое. Опять маза начинается, в общем, погнали, сейчас заряжаем стимуляторы и работаем. Мне кажется, он коснулся. Не, не, вообще, брат. Ты коснулся? Нет, я как-то понял, это я... Коснулся, но я, я не помогал. Нет, ты ты видел, там, там лапка чуть не откинулась назад. Вот, кстати, это напряжно. Я сразу, когда начал ждать, еще вчера я почувствовал, то, что это может быть. Это безопасность какая безопасность у тебя у тебя, не, у тебя просто вот такое было я думал переход пойдет короче это не зачет это не 135 я думаю что мараза сейчас где-то на отметке 130 потому что я там оторвал задницу это как минимум не то что задницу отрывал, я просто как бы больше такой прогиб сделал ноги про мужчины включил то есть это не совсем чистый 35 и не китос еще не не, все 130. получается смотри у тебя твоя точка 90 у меня отправная точка Озная.130. Ну да, 40 разницы, подумаешь. Ну немного, в принципе. <связать> ну, нормально, я думаю, мы сравняемся. <связать> Скоро. <связать> на сушке. Конечно, я буду ждать сотку через пару месяцев. Ты 150 уже. Ну да, сравняемся. Ну, нормально. Так, ну-ка, что ты хочешь сделать? Я хочу скачать ноги. Никто любит качать ноги, но Димон будет снимать. Ну, типа, я делаю ноги, но я не буду так жестко убиваться, потому что там приводящие и все такое. А так, сегодня по плану жим еще на 4 раза, 3 или 2, 2, подхода, еще 2 подхода. У меня 115, потому что мой рекорд был 115 на 4, но 4 мне прям помогли. А сейчас должно быть 115, я должен пожать сам. У тебя 80, 80 на 4. Это нью это 115 на 4. Но обязательно надо накидывать музыку, потому что это то, что тебя прям заряжает в моменте. А тут как раз Дэвид Уэйд, Джефф Сейд, Крис Бамстет. Заряженные ребят. Стоп, это музыка в ночь на телекзале? часто спрашиваете, а что я делаю по плечам, потому что они вроде как и растут потому что они были там совсем такие вот, прям, чисто две палки. Сейчас уже что-то потихонечку начинают мяться. Собственно, последние годы-два я максимально стараюсь сделать жесткую прогрессию плеча и по весам, и по технике и накидывать еще и дополнительно тайманды дальше, то есть время под нагрузкой для того, чтобы сначала сделать обычную очень чистиком а потом еще добить и... читенок чителенько чтобы они прогорели и было все красиво смотри я не вижу что-то там... вот. не посмотри посмотри этот танчик Какое впечатление о сегодняшней тренировке? Ты меня убил. Ну ладно, нормально так-то как было. <съ débiliyor> нет, это так-то на лайте. Да нет, на лайт вообще так-то реально на лайте. Сегодня лайт. на лайте, И, да. типа, М -м -м, и все, что осталось, Фу -фу. это написать планы, раскидать новые тренировочки и...